Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Близкий друг и учитель, так называл япончика известный певец Григорий Лепсвиридзе, которого называют хранителем общака. Немногие знают, что всеми любимая песня Натали была написана специально для Григория Лепса под чутким руководством воров в законе. А продвигал его на сцену никто иной, как человек, у которого руки по локоть в крови Вячеслав Иваньков, он же вор в законе Япончик. Лепса якобы приглашали на каждый праздник криминалитета и воровскую сходку. Поговаривают, Лепсвиридзе называл Япончика своим другом и учителем. А в 2009 году, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что на Иванькова было совершено покушение. Киллер выстрелил ему в живот пуля застряла во внутренних органах. По официальной версии, Иваньков скончался через два месяца, проведенных в больнице, будучи в коме. Но есть и другая сторона медали, которую придерживаются эксперты. Например, многие YouTube-каналы нашли огромное сходство между япончиком и нынешним патриархом московским, Кириллом Гундяевым. По слухам, оба любят красивых женщин, дорогие машины, яхты. Оба много говорят об истории Руси. Порой чудовищные вещи, оба слушают шансон, оба пишут стихи, а также внешнее сходство, которое не скрыть ничем. Эксперты с точностью могут сказать, что Вячеслав Иваньков инсценировал свою смерть после двух месяцев, проведенных в коме, впервые реально испугавшись за свою жизнь. Поскольку Япончик был в большом конфликте с вором Таро Тариэла то отчасти покушение приписали ему. Но все-таки была еще одна версия которую следователи отрабатывать поленились. Тесная связь Иванькова и спецслужб, а в частности с отделом зачистки. Но вот еще одна странность, многие годы факт того, что Япончик жив, не находили своего подтверждения в реальности. Буквально недавно стало известно из шоу, основано на реальных событиях, что Лепс посещает своего наставника в церкви как оказалось после смерти Иванькова, где-то через год, Гриша бегать к Гундяеву по воскресеньям и подолгу сидеть в его кабинете, за закрытой дверью что-то обсуждая с патриархом Сия Руси. Любой вопрос, связанный со своей дальнейшей жизнью, он спешил обсудить с патриархом Кириллом. Кроме того, самому Гундяеву расследование прессы приписывают многомиллиардное состояние. Яхту, несколько дорогих особняков в Москве и виллу за границей. Гундяев, он же Иваньков, может тратить воровской общак. Вот так Григорий Лепс и обозначил живого вора в законе япончика. Стоит отметить, что киллеры до сих пор ведут охоту за богатством япончика, который якобы не оставил ничего после своей смерти.